Всем привет! Продолжаем разбирать возможности языка 17 нового стандарта И сегодня кратко взглянем на такую штуку под названием декомпозиция Очень удобная и классная вешача, я бы сказал Ну, короче, удобно Что это такое? Ну, в обзоре вы уже видели Ничего особо нового здесь тоже не будет Кратенько пройдемся и вспомним итак декомпозиция пример первый. вот у нас есть массив и массив из трех элементов теперь ну как теперь и раньше так можно было но теперь это удобней а что можно было раньше да вот, вот так вот в массиве хранить координаты объекта не обязательно для этого создавать структуру называть ее позишем там еще что нибудь ну то есть мы же сами художники мы сами рисуем свой мир мы так видим вот, и теперь вот так вот можно, можно, можно вот, вот так вот разложить э, этот массив из трех элементов на вот такие вот составляющие, на x, y и z. Вот. Кроме всего прочего, ну это мы получим копии. Можно получить ссылки на эти объекты э, и менять их, потому что в данном случае значение этого массива, вот от 1, 2, 3, не изменится. Давайте вот так вот, 10, 20, 30, здесь 10, 20, 30, а в этом случае изменится, потому что мы получаем ссылки, и вот я здесь написал R reference, X reference, Y reference, Z, вот, ну, можно и вот так вот извратиться, двумерный массив, конечно же, вы скажете, ведь в C++ лучше пользоваться массивами встроенными, то есть у нас есть вектора, у нас есть array, ну и другие контейнеры. Можно, но это просто я показываю возможности, что такое там, как бы декомпозиция. Вот, в данном случае у нас двумерный массив, который имеет два элемента, каждый из которых по три элемента. И вот здесь можно в, масс... в цикле пробежаться и получить значение каждого. Дальше, пример B. Пример B. Ну да, это будет, блин, ну не, не ну а да, просто. этот пример будет в репозитории. Как и все вот это вот тоже. Так, вот структура. Структуру тоже можно точно так же декомпозировать. То есть разложить. Вот x, y, z. И вот у нас функция возвращает getPost. И вот здесь точно так же. То есть Не надо писать авто, там какая-то переменная, а потом это переменная x, y, z. Вот так вот легко и просто это можно сделать. Вот, понятное дело, декомпозиция происходит только если у нас здесь все открыто. То есть паблик, если будет здесь private модификатор, ничего не получится. Uh, вот, uh, декомпозиция работает с парами, кортежами, с пользовательскими типами, ну там и с массивами. <coughs> вот, дальше, пример C. Ну, пример C здесь просто, массив, массив uh, вот этих вот uh, элементов, вот он, позиция, да, три элемента. И вот можно в цикле, вот прям вот так вот, в цикле, for. Uh, Пробежаться по всем трем элементам и получить значение каждого. Вот x, y, z. Получается h, u, z. Ну, вот так вот. Да. Пример 4. В примере 4 Вот мы получаем дерево. GetMap. Какое-то уже дерево готово. Точно так же в цикле получили дерево. И бежимся по каждому элементу этого дерева. И декомпозируем, раскладываем на World и ID. То есть получаем слово и ID этого элемента. Все по аналогии, все удобно. Ну и вот еще есть такой примерчик, уже вот добавил непосредственно перед записью видео. Вот у нас какое-то дерево есть. Мы добавляем элемент. Insert. Insert возвращает у нас два элемента. Первый, это тот элемент, который был вставлен в данном случае, вот. А вот, вот это у нас пара. Пара чего? Ключ, значение. То есть, вот это ключ, это значит, значит, вот это у нас пара. А вот это результат. То есть, дерево возвращает вторым элементом да, результат. Получилось ли или не получилось. Это булевский э, тип true или false. А вот здесь мы должны получить если все произошло успешно мы должны получить вот такой элемент 444 а, вот Ну запускать я это не более не буду давайте запущу ладно запущу вот мы получили наше дерево предыдущие вот в этом примере и вывели их значение а вот в этом мы сейчас получим, как мы уже получили, окей. Okay. Так, вот получили вставленный элемент first, second. А в консоль, точнее в терминал я вывожу правда или неправда, вот единичка true, значит операция вставки произошла, выполнилась точнее успешно. Поэтому всем спасибо за внимание, подписывайтесь, делитесь этим видео комментируйте, и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.